Я начал выполнять лимфоденоктомет и нижний полоина. С левой стороны у меня аорта. И мы специальным инструментом кондергит, видите, вот эти лимфатические узлы, мы их аккуратненько потихонечку снимаем, выполняя так называемую лимфоденотомет. Вот я сейчас двигаюсь под фасцент абдоминалиса, это позволяет мне в правильном слое идти, двигаться. Это уже у нас. Воздушные артерия, общая правая, забираем отсюда лимфатические узлочки, и потихонечку сейчас всю эту зону выделим и освободим. Я заканчиваю выполнение удаления лимфатических узлов с диагностической и с лечебной целью. Видите, в Урале мы довольно приличное количество. Большие увеличены, посмотрим площадочку. Вот она голая площадка нижней половины. и вены, а лодка, восточной правой левой и сохранены нервы. Теперь их в контейнер и удалим из пряшной полости. На следующем этапе мы убираем с вами большой саник, причем делаем не резекцию, а экстерпацию сальника. То есть для этого мы должны пройти вдоль. Большой кривизны желудком Вот вы видите, сейчас я отсекаю сальник от ободочной кишки. Вот, И дальше мы будем отсекать его от большой кривизны желудка. Включая удаление желудочно-серуденочной связки. То есть обширно иссякая весь сальник. Продолжаем десекцию. Отсекаем сальник от ободочной кишки. Это уже у нас печку по углевшению, и сами играют вот эту большую роль Значит, Смотрите, я убрал большую сальню, экстрепацию сделали, Видите, большая тревизна. Смотрите туда, ближе от Это серединка, удалили связки. Вот он идет желудок. Он чистый весь у нас. Смотрите, видите, за мной, за мной, за мной. Обзор не кишка. Вот, вот она, тоже чистенькая водочная кишка. Все мы сняли. Вот этот вот участок садника, он довольно приличный, большой. Вот, мы его удалили, убрали. И тоже контейнеры извлекать его будем уже через влагалище из пол. Видите, он довольно такого большого объема. Все, этот этап мы закончили. Мы приступаем к следующему этапу пангистрофтомии непосредственно. Так как мы удаляемся придавками, мы этап начинаем с пересечения круглой связки, создания окна. Между листками широкой связки и дизайн, так, аккуратненько такими движениями делаем окошко, подвигаем. Вот здесь проходит на Четко очень контролируем его и здесь. Видите, вот он у меня на кончике инструмента. Вот он идет сюда. Создаем себе безопасную зону. Я всегда говорил, что он всеми своими движениями должен создавать максимально защищенную анатомическую ситуацию дальше. Каждый шаг должен ее улучшать. Надо обязательно предвидеть каждый этап, что будет у нас дальше. И вот так спокойно мы идем, аккуратно пересекаем, двигаемся в сторону маточной артерии. Сейчас подойдем к левому матку и обработаем придавки с другой стороны. То же самое делаем с левой стороны. Рассекаем, решим, пересекли мы воронка тазовую связку сейчас пересекли круглую на следующем этапе я пересекаю узорно-маточную складку как уже мы видим контур видите, где проходит ночевой пузырь поднимаем где-то в сантиметре примерно от края матки меньше проходит сосудов и аккуратненько сейчас пересекаем машинку. Таким немножко тупил путем, отцепоролываем ее к яйцам. уходит дальше. И потом на следующем этапе приступаем непосредственно к обработке сосудистых пучков маточной артерии и вены с правой и с левой стороны. Обрабатываем сейчас сосудистый пучок матки. С правой стороны проводим коагуляцию артерии и вены. Всегда работаем на восходящей ветре маточной артерии. Это самая лучшая профилактика повреждения мочеточника. Никогда в этой зоне он не проходит. Берем пересекаем сосудистый пучок до основания и переходим сейчас на другую сторону все мы обработали сосудистый пучок и на следующем этапе делаем кольт -таминю. для этого бери специальный рутрафт во влагалище полулонный клапан так называемый вот, и Пересекаем сейчас стеночку улагалища, видите, переднюю. На следующем этапе, видите, мы извлекаем препарат.